Как же потрясающе! Просто превосходно! Релаксировать на берегу моря, поглядывая на игру света на морской глади. Так, а это кто звонит? Акетский, тебе нужно ну что же, значит пора. Здорово, мужские мужчины. Хотя стоп, нужно традиционно все это сделать. Здорово, мужские мужчины! Как вы там поживаете? Лично я вернулся с преумноженной внутренней энергией и победным настроением. И поэтому, брата-братья, сегодня, как, впрочем, и всегда, будем делать красиво! И на нашем шарикоподшипниковом заводе по изготовлению ноги пушек вместе с тобой порассуждаем и соберем оружие Печали и скорби для пукачелов. И я немного подзабыл, что у большинства моих брата-братьев началась учеба. И поэтому, мужские мужчины, давайте учиться вместе. Буква Б. Брата-брат. Сегодня давайте разберем тип 25. Ну или просто тайпуху. Ходят удивительные легенды, что когда-то данный аппарат превосходил все известные нам пушки и неистово разрывал рейтинговые бои. Да. Так оно и было, пока этому приятелю разрабы не подрезали крылья. Но мы же не просто так здесь собрались. Поэтому давайте разбираться. Тип имеет хорошую подвижность и темп стрельбы. Но непосредственно в бою выделяется его отдача, что делает из этого оружия хорошего друга на ближних и средних дистанциях. И поэтому, мужчины, держа в голове все эти нехитрые наблюдения, сделаем три сборки под Разный характер и стиль поведения в бою. Первая сборка. Назовем ее прыгапляс. И вот почему. Начинаем с патронов останавливающего действия. Не забываем закинуть тактический лазерный прицел для возмещения потерянных статок. Далее устойчивый приклад, легкий ствол, короткий как у пукачелов, которые ставят дизлайки. Легкий дульный тормоз. Закрепив это, что же мы получаем? Хороший Quick Scope. Не самый быстрый, конечно, который можно сделать, но здесь он ни к чему. Бафнутый дамаг и повышенная точность. Очень комфортно, можно перестреливаться почти на всех расстояниях. На дальней дистанции придется перекидываться одиночными выстрелами. Но это не страшно. Подвижность чуть повышена. А как мы помним, у Тайпухи и так она отличная. Поэтому, если ты любишь прыгать и твое второе имя подкат, то этот сетап определенно должен быть у тебя в комплекте. Вторая сборка. Потрясающий и незаменимый, стабильный мужчина. Вот что мы делаем. Опять же, бафаем урон, закидываем лазер, ударную переднюю рукоятку закрепляем а рядом с ней прорезиненную рукоятку. И на этот раз берем просто легкий ствол. Как видно на очень познавательных циферках, которые, как мне кажется, сделаны по приколу, у нас все почти осталось на своих местах, кроме урона. Поэтому целью данной сборки был именно баф-дамага, без потери других характеристик. В бою этот комплект показывает себя ну уж очень хорошо, потому что тейп сам по себе неплох, хотя и со своими фокусами. А в этом сетапе мы к тому же апнули урон, с помощью которого наш боевой товарищ показывает себя чуть ли не лучше, чем его приятели по классу. Плюсы мужские мужчины здесь опять же на лицо. Отличный квикскоп по сравнению с первой сборкой. Да, немного уступает по точности данный комплект первому, но его стабильность, как мне кажется, берет вверх. и поэтому эта сборка абсолютно всем подойдет. Перед третьей сборкой хочу вот что рассказать. Запустив пост в ютубчике с вопросом, какая пушка будет в киноленте, вот эти брата-братья поймали космический Wi-Fi и угадали с выпуском про Type 25. Стойте-ка. Так это же потрясающий мужчина Кликлай! Данный красавец делает потрясающие видеоматериалы, обозревает скины, оружие, персонажей, тестит хитбоксы, делает свои сборки на ноги пушки, дуэлит с подписчиками. Но это не главное, мужские мужчины. Как только отец Кликлай наберет 1К братанчиков на канале, а это буквально через 5 минут произойдет, он замутит балдежный конкурс с потрясающими призами. Поэтому не будь картошкой, Go! Ссылка в описании. Третья сборка. Назовем ее король зажимов. И вот почему. Без какого-либо стеснения вешаем быстрый магазин на 42 патрона, рельефную обмотку рукоятки, за ней переднюю рукоятку рейнджер, тактический лазерный прицел и добавляем стабилизацию для пушечки посредством устойчивого приклада. Как ты уже понял, брата-брат, -брат, здесь нет никакого бафнутого урона, что присутствовал в предыдущих сборках, его мы заменили расширенным магазином маслин, соответственно приподняли точность с контролем ствола. Когда я играл с этой сборкой и я понял, что главной тактической идеей заложенной в ней является отыгрыш на средних дистанциях ибо на них мне по душе пришелся зажим. Очень приятно зажимать с таким количеством патронов но следует не забывать контролировать отдачу благо на такой дистанции это можно делать без особого труда. Вход в прицел здесь тоже неплохой, поэтому можно и на ближних расстояниях чувствовать себя королем обстоятельств Опять же, мужчины, каждый из вас индивидуален. Нет ничего страшного, если один-два модуля поставите под себя. Я исхожу сугубо из своего опыта, тестов и рассуждений над каждым сетапом. Так что пищу для размышлений я вам подкинул. И прямо сейчас рубрика «Ответы для братишек». Крутяев Александр спрашивает. Ответь, пожалуйста, что делать, если колда уже чуть-чуть заебает? Есть пару мыслей насчет этого. Начни познавать новую, пока сложную для тебя пушку. Например, снайперку или дробовик. Смени режим игры с сетевого боя на королевскую битву. Ну или же наоборот. Если ничего не подходит, то просто сделай перерыв в колдее в 2-3 дня. А после этого обрати внимание на свое настроение. Надеюсь, я немножечко тебе помог, брат брат Едгар пишет «Спасибо за видеокассету, брата-брат. Сделаешь ролик про сенсу и интерфейс». Вообще, такие штуки очень индивидуальные. Нужно учитывать размер гаджета, материал защитного покрытия, если оно есть, например, защитное стекло или пленка, и еще много-много каких штук. Но если, брата братья вам хотелось бы узнать про мои настройки и раскладку, то черканите в комментариях «ГО up! И тогда я подготовлю просто подробнейший видеофильм на эту тему. А сейчас рубрика «Спонсор! Здрасте!» Хочу сказать спасибо Кирюхе Пивоварову, Андрюхи Иванову, Позитивчику и Рубену Маккиняну за то, что они оформили спонсорку. Данные мужчины уже оценили небольшой эксклюзив и залетели в приват-канал Дискорда. Но если я кого-то из спонсоров забыл добавить, то, брата-братья, черканите мне в личные сообщения Дискорда, обязательно все исправю. А сейчас рандомные комментарии. И тут же врываются топовые комментарии. ну что, во имя Деброва, проверь свои умственные и вангостические способности. Как ты думаешь, ну или чувствуешь, про какую пушку будет следующий киноматериал? Вот варианты. QQ-9 hg 40 DRH Или может быть АСМ-10 Прямо сейчас, брата-брат, -а -брат, я дам тебе время сосредоточиться и написать в комментариях свой вариант. Напиши, как подсказывает тебе шестое чувство, от какого варианта исходит тепло. Дам еще чуть-чуть времени. Черканул? Отлично. Ну что, в следующем выпуске проверим, сможешь ли ты наводить поршина букачелов. И по традиции, брата-братья, что за ламповый трек вы сейчас услышите. Напишите. Без Мои брата, братья И вот я с вами вновь Пукачелов пойдем огорчать Руки возьмем Мы тип 25 10к соберем поскорей Смотри киноленту И зови своих друзей Всей. Ты подписку скорее оформляй, лайкши пони коми наставляй. Эй мой брат, брат, я тебе так рад, мой брат. Тебе так рад Мой брата, да брат А ты мне рад Ну-ка напиши Коми на туши Ижиши Пиши Только с буквой Ижиши